всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я интересный и сегодня мы играем на такой карте под названием операция а Д». как я понимаю это операция от э, как я не знаю что тут будет но давайте почитаем таблички так заранее прошу извинения за таблицу справа это ко стыль, которую я не смог убрать без ущерба карт не используют шейдеры вообще никакие нельзя это тут Правило. Читы, оф. ГМ 2, не менять. Окей? Привет. Я делал ремейк своей же старой карты. Удачи. Игроком должен быть лишь один игрок. Я есть один? Да, я согласен, что я один. Ладно, давайте дальше. Правило. Играть можно с друзьями. Котов не бить. Согласен. Котиков не надо бить. Это очень... А, тут нужно будет пройти уровень со своими тиммейками, чтобы дойти до босса уровня. Фу, началась карта. Так, еда. Оо, давайте одну я буду. Надеюсь, здесь стоит вот это сохранение еды. Да, это была небольшая обманка с паркуром. Не понял прикола. Так. Значит, уровень первый, Лес. Легко. И в чем прикол? Давайте нажмем. И что тут, просто бегать? И что тут надо? Просто пробежаться по лесу. А реально? Ну, я думал, это думал сложнее будет. Ну, а что здесь паркур будет, все равно? Так. Значит, тут закончилось. Тут мы ничего не можем уже... Значит, там надо как-то забраться наверх и пробежать по деревьям. Вот, это забирание как раз, да. Если что, если хотите кто-то пройти эту карту, то э, скачайте, пожалуйста, ее по ссылке по видео. Так, вот сюда. Думал, не смогу, но, ребят, любой паркур может пройти. Но я хотя бы не, не, как сказать вам, не паркурист. Поэтому, извините за мою тупость в некоторых моментах. Да, если бы я был бы паркуристом, тогда да. Ладно, я прошел уже почти первый уровень, уже почти был пройден. Так, смотрим. Здесь лабиринт. Мы должны будем его пройти. Так, здесь пусто. Да? Да, здесь пусто. Так, идем дальше. Смотрим. Смотрим. Вот так идем, идем. Так, сюда. Капец, запутанный лабиринт. Я не очень люблю лабиринты, но все равно. будем держать. Я не хочу держать такого, такого правила. правой руки, левой руки, это не очень мне нравится. Главное, все равно ты найдешь отсюда вот. Так, давайте запрыгнем. дальше паркурим. О, -о, О, я не только не знаю зачем. А, -а, -а, -а я все понял. Я думал здесь зачем два пути? А тут оказывается даже так. Капец, видите, какой у меня уровень, ребят. Вы че, я профессионал <coughs> был бы. Мне кажется, там надо э с распрыжки прыгнуть. Да, мне кажется, там с распрыжки надо так прыгнуть, потому что э хотя я не могу, так мне кажется, да. Я зацепился за стенку и в этот раз не смог. Ладно. Так, главное будем есть. Самое главное это кушать, потому что еда преимущество всего здоровья. О, о, о, я запрыгнул, я запрыгнул. ес, ес, ес. Спустя, наверное, попыток 5, 6, 7, 10. Блин, главное здесь в конце сейчас не упасть лицом, как говорится, в землю. Ладно. Первый уровень был, ну, такой легенький уровень. Ну, для меня очень лег... Для такой средний, да? Но все равно. Следующий уровень это пещеры. Говорят, так же легко, но давайте посмотрим. Задание. Найти все три кнопки для запуска аварийной службы спасения. Ага. А как должны быть выглядеть кнопки? Хотя бы кто-то может показать? Ну я чую здесь не просто так, знаешь, типа. Здесь будет сейчас кнопки э -э, взяты под камень. Я, конечно, буду здесь три часа их искать. А, давайте проверять все лазейки, потому что кнопка может в любом быть вместе. Ш... Оу. Стоп, стоп, стоп. Я запустил ее или нет? Я ее нашел. Я ее запустил или нет, Господи. Ладно, подумаем, что я запустил. Но я запомнил, где она хотя бы хранится Они более, я думал, это сложнее будет. Ладно, смотрим здесь. Так, давайте вот туда зайдем. У, а, ну они о, еще одна. Ага, значит я тут кнопку все-таки не запустил. Ладно, раствор один открыт. Окей, значит вот эту кнопку я все-таки не запустил. теперь мне надо тянуть. О, все, вторую кнопку я открыл. Давайте найдем третью. Ну, третья в этой стороне 100% будет. И сейчас какой-нибудь паркур будет, я вас уверяю, ребят. Потому что я просто так бы ее никто, конечно же, не спрятал бы. Из пещера. Я думаю, так сложно будет. Ладно, выход. О, Второй уровень пройден? Не, я думал это вообще... Я думал сложнее будет. Так. Э, третий уровень на, на подступах. Легко, так же говорят, но надеюсь будет также легко. Заходим. На чем прикол уровня? Давайте посмотрим. Так, давайте пройдем. Ой, а почему у меня так... О, у меня замедление далось, что ли? Ага. -а ах, гады, я понял, в чем прикол. Да-да-да, я понял, в чем прикол. Я понял. Они меня стреляют, а я должен от них убежать. Ну, у меня это успешно получилось. Так, здесь опять лабиринт, будем просто вилять по сторонам. Ай! Вот, видишь? А я продуманный. А тут также, да? Да. Значит, пойдем в эту сторону. Все-таки, что нам делать-то? Остается. Просто бежать по одной стороне. Ага, думаешь? Нет, я здесь не буду. Прыгать мне страшно. Я просто не знаю. Давайте посмотрим, просто. Нам, если нам туда, то тогда да, придется нам прыгать. Вот сюда. Слава богу, мы выбрались. Не, я думал, это сложнее будет. Ага. Теперь нам еще сюда надо забраться. Ладно, но ну это еще легко, блин. Ну это еще легко, да, хотя бы. Забраться сюда. Вот говорю я всегда, что будет очень легко. И, конечно же, я буду падать в этот момент. Ага, все, паза разбойников Легко, с богом Спасите нам, босс, какой-то босс У нас будет, так, у нас Лук и стрел, ну я тоже луком Джош, что ж, ты Хочешь победить меня? Ну давай Я дам тебе форму, посмотрим Давай, где моя форма? Ты мне дал форму, нет? Так, дальше смотрим Внимание, после прохождения Босс-битвы и уровень до них закрываются навсегда Хорошо а, вот чем, а, вот чем прикол, она же вылезает просто так, ну, ребят, я без этого, поэтому я не знаю, будем ждать, ожидать когда эта же штучка мне откроет, господи, блин, не успел, не, ребят, я тоже стрелять не очень люблю, потому что я не знаю, как правильно, как надо про рассчитать время. Точный цель. есть. Я понял, как в него попадать. Все. Мы, в... надеюсь, он не будет переходить. Это очень трудно. Если он будет еще и переходить, он как-то подозрительный человечек этот. Попал. Еще раз попал. Еще... Блин, чуть-чуть остается у него... Не... Два удара... удара, как минимум. И я смогу его... этого босса убить. Я сначала даже не понимал, зачем это надо. Но все равно, если надо, то надо. И почти даже еще один удар можно. Это какая-то загадка значит. Почему мы на него должны тратить столько времени? Почему он сам не может умереть, Господи? А, ну это же босс логично. <toasted> Охотник босс -о -о -о -о -о -о! <arts> уровень первый пройдет. Так, интересный про прошел один рубль уровень, да? Спасибо. Так, четвертый уровень под водой средняя, о уже средняя. Так здесь какой-то нуду, давайте посмотрим. А, тут еще морковка, да? Значит у него ну, мы не будем жадничать. Блин, я так не прочитал, что там надо. Ну, ладно. Ах, гад! Так, так, так, так, ла... очень плохо, значит. Если тут лабиринт. Так, и значит, где-то должен быть еще и выход. Даже? Но тут его нету. Ох, вот он! Я вижу, вы... выход есть в эту сторону. Господи, подо... помоги мне. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот, вот сюда. Что-то здесь светится. О, все, дохожи. Фу, я думал, здесь нету места, где я могу дышать. Но все равно, самое главное, что есть. Теперь все, давайте поплывем дальше, посмотрим, что там. Вот здесь что-то есть у нас. ну попади ты. Нет, не, не, нет, нет, нет, нет, нет, нет, быстрее, быстрее. Я не знаю, куда мне, только туда получается плыть надо. Надо успеть посмотреть, может есть что-то там подозрительное такое. Ладно. Идем. Только вот сюда. О, да, попал. Поп давай, попал попал, вот здесь также задохнуть можно, фух, фух, слава богу, нет, вот водный лабиринт еще я вообще не очень люблю, так давайте отъедимся, может хп себе заодно восстановим, да? ладно, давайте поплывем дальше, посмотрим, что там еще есть, так, тут это, значит нам куда-то вот в эту, ну вот здесь ничего больше нету, значит нам в другую сторону нас обманули, а где я был-то? Мне точно? Мне точно в эту сторону вообще плыть? Ребят, я по этой воде уже минут 20 брожу, я еще не могу найти. Вот последний, мне кажется, этот путь остался, потому что я здесь все проходы по три раза перепроверил. Здесь он. Господи. Капец. Ну вот что, чуть, -чуть Я, я почти 20 минут потратил, чтобы найти этот проход. Капец, я устал его искать. Ладно. Главное сейчас понять. Надеюсь, не такой сложного остается. Так. Уровень 6. Храм был водный. Средний. Ну, мне кажется, опять сейчас какая-нибудь штука будет. Опять лабиринт. Да вы чуть ухнули. А. А если я упаду на пол, что будет, как вы думаете? А. Меня обратно откинь. да? А. Тут еще... А. Они гады еще убивают. А. А чё так... А чё они так ранят? Чё они так ранят сильно? Реально. Я думал, они будут легче. Ладно. Попрыгали. Попрыгаем. Давайте, ребят. Попробуем. Господи. Не-не-не. Столкнул. Столкнул. Не, я думаю, это я надолго останусь. Ребят, я надеюсь, я пройду все таки этот моментик. Потому что я хоть стына вливаться. Как я понял, не надо вообще на... А почему у меня все это... Ну, Ребят, ну чё это за капец? Почему у меня тошнота? Я вообще думал, уже у меня не будет тошноты. Почему? У меня какого уровня уже тошнота идет? Так, блин. Мне кажется, здесь вообще останавливаться запрещено. Вот реально, вот в этой игре вообще останавливаться как-то запрещено. Вот, по-моему. Потому что если ты здесь царься, то бан. Я предлагаю сейчас. Дайте я заготовлю команду Spawn Point, да? Чтобы ничего. Если что, резко поставить хотя бы. Господи. Я так буду лет 20 бегать, ребят. Вы, надеюсь, меня просить, что я использую команду спаун, поинт. Потому что я тут реально буду. Будем здесь спаун тогда ставить. Пусть буду тогда с стороны в сторону бегать. Вот, вот здесь ставим. Бух, блин, а не успел. Самое правое. Допрыгну, слава богу. Дага, ты только застрели меня, тварь. Блин. Уровень шестой пройден, ребят, у нас опять битва с боссом. Фу, нет. вот этот еще сложнее, ребят, а, если, а этот что еще же сложнее будет, Адски безумный. Вы же понимаете, это насколько этот будет сложнее? Босс, какой босс? Теперь мне стрелять? О, а! он, он значит у меня может также, да? О, God. а почему я не могу в него попасть? Ну почему он мне какой то эффект накладывает? Почему я по-нормальному в него стрельнуть не могу? Не, ну это капец. Слава богу. Битва с боссом это полнейший капец. Я... Это очень трудно. Почему я по нему здесь могу спокойно попасть? Он убирается, конечно же. Он не считает мне это попадание. Вот у меня вот здесь почему-то всегда дается этот эффект дурной. Я в него хочу попасть, споко... могу спокойно. Нет, нет, ну конечно здесь же, он не даст, чтобы в него попали. Он готов к этому, что в него попадут. Такой чувство реально. Или какой-то есть таймер, который... Да, да, да, ребят, нам самое главное его убить. Это самое главное. Главное, чтобы у меня стрелочки хватило. А, нет, попал, все-таки нет. Значит, у него просто эффектная реакция такая идет. Все-таки идет, да, походу. Эффектная реакция. Когда ты в него попадаешь, он дает тебе эффект какой-то. Гос... О, попал! Слава богу! Попал, попал, попал, попал, попал. Нет, нет, мне, пожалуйста, не надо меня убивать. Дай я попаду в тебя. Дай я тебя застрелю. И все. Тебя несколько минут. Тебе жить-то... Зачем тебе жить-то? Ты уже отжил свое, сколько смог. А мне-то, что я молодой человек, да. Я могу жить еще лет 20, 30, 40 даже, 50 могу. О, о! о о Я чё, убил его? Окей, давай. И как мне... И что мне теперь здесь делать? Хм. А что за условия? Ну, давайте послужим его условия, по которому он хочет нас убить. А, от, а, Отправляйте в нижний мир. Тебе надо будет найти крепость владыкада. Победи его и тебе помилую. Ага. Значит, он, он поставил нам цель: Чтобы мы победили одного владыку. Ну, ребят. Я надеюсь, что Владыку мы будем убивать очень долго. Так как я не хочу показывать сейчас, сможем, смогу ли я пройти эту карту или нет. Выбор только за вами. Если вы набираете под этим видео 20 лайков, то я выпускаю это видео именно в эту победу. Смогу ли я победить, либо нет, на ютубе. Если нет, то я выпускаю специально для тех, кто у меня есть в моем телеграм-канале. Решать вам. А что же я могу вам сказать? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И всем пока.